Всем привет! В этом видео попробуем построить вот такой флакон. При построении данной детали будем использовать такие инструменты с как купол, оболочка и спираль. Для того, чтобы меньше прыгать между окнами для переноса размеров, я на, плоскости, на базовой плоскости детали вставлю эти картинки эскиза. Например, на плоскость спереди я сейчас начну рисовать эскиз, инструменты, инструменты эскиза, картинка эскиза. И здесь я выберу картинку, которую я только что вам показывал. Первая картинка. И давайте на плоскость справа вставим еще одну картинку. Это у нас будет вид сбоку. Для того, чтобы нам было удобнее строить геометрию, чтобы не прыгать на просмотрщик, сейчас мы начнем построение и при необходимости я отмасштабирую эти две картинки. Итак, Начну построение средней части. Это вот овальная часть флакона овального сечения с размерами полуосей 30, 59 и 5 мм. На плоскость сверху нарисую новый эскиз, возьму инструмент овал и нарисую овал. Здесь добавлю линию средней точки. Вот у меня будут полуоси. Добавлю здесь горизонтальность, сейчас здесь подтянулась вертикальность. Для того, чтобы у меня две эти два этих отрезка... Были э, осевыми. Я поставлю здесь параметр вспомогательной геометрии. И здесь поставлю параметр пятьдесят и пять размер, а здесь размер тридцать. Ну, вот у меня э, сечение готово. Мне нужно вытянуть этот элемент на 117,5 мм. минус 22 два миллиметра. Минус то есть девяносто пять с половиной. Миллиметров. Да, у нас картиночка такая а, большая получилась, вот а, размера нашего будущего флакона, ну да ничего страшного. Так, первую часть а, мы построили, теперь необходимо построить дно. Для того, чтобы донышко было у нас вогнутое по всей вот этой вот нижней грани, нам необходимо либо построить сначала а, радиус, 4 миллиметра Это сделать несложным при помощи команды скругления. Да? Вот это вот скругление радиусом 4 миллиметра Либо для того, чтобы у нас здесь была ровная часть, нам необходимо сделать один элемент. Давайте сделаем один элемент с смещением объектов. Нарисуем новый эскиз. Смещение. Реверс. ну, Например, там на 6 миллиметров И здесь поставим, например, 0,2 миллиметра вот у нас такой вырез на 0,2 мм получился. Дальше здесь выделяем эту грань, вставка, элементы, купол. Он нас рисует купол наружу. Здесь мы выбираем 2, выбираем реверс. И вот у нас ровно вогнутая поверхность на 2 мм вовнутрь получилась. Щелкнем ОК, здесь выбираем кромку, добавляем скругление, ставим радиус 4. И вот у нас такое донышко, которое действительно похоже на настоящий флакон. При необходимости можно добавить здесь еще скругление. Давайте его добавим после финального построения самого тела флакона. Следующий элемент, который нужно построить, это скругление верхней части основного тела флакона. Здесь не показан радиус, который имеет вот это вот скругление. Но здесь показано скругление только на кромке, r11, 11 миллиметров. Но не знаю, давайте построим какое-то произвольное на плоскости спереди. Я нарисую скис. Здесь возьму дугу. Поставлю взаимосвязь горизонтальность, здесь поставлю взаимосвязь касательность. Давайте поставим радиус, например, где-нибудь 100 миллиметров. И вытянутым вырезом... средней плоскостью вырежем наш флакончик ну вот так стало более похоже теперь у нас есть два варианта первый это добавить сначала скругление на кромку а потом добавить вот эту верхнюю цилиндрическую часть либо сначала добавить цилиндрическую часть а потом добавить скругление. Давайте нарисуем сначала цилиндрическую часть и добавим скругление. Если у нас результат будет нас не устраивать, то мы просто в дереве построения перетащим эти элементы и они поменяются друг с другом местами. Так Рисовать я буду на плоскости сверху. Нарисую эскиз диаметром и 26,8. Либо, либо мы можем просто нарисовать на плоскости спереди вот этот контур и повернуть бабушка его повернуть. Что проще сделать? Давайте нарисуем на плоскости спереди. Нарисуем осевую линию от исходной точки. Поставим у нее размер 117,5. И здесь поставим диаметр... Внутренний 14.2, внешний не совсем понятен. Ну ладно, это не страшно. Здесь размер 12.5. Внешний размер, ну пусть будет 14.2 плюс, не знаю, там 1 мм, 2 мм. То есть здесь 14,2 умножить на 2 и плюс 2. И еще плюс 2. Из каждой стенки по 2 миллиметра. И теперь здесь диаметр 26,8. Внешний ставим также через среднюю линию осевую ось симметрии 26,8. у нас не то получилось. А, здесь 14,2 плюс 4 должно быть. Вот так вот. Да, здесь также можно поставить ну, какой-то размер, чтобы у нас эскиз был полностью определен, например, 90 миллиметров. И теперь, повернутой бабышкой вот у нас получилась верхняя часть флакона. Теперь попробуем добавить радиус скругления 11 миллиметров. Но вроде как вроде как похоже. Да, здесь ровный участок. У нас он не совсем, не совсем ровный, но вроде как вот здесь, наверное, нужно добавить еще небольшое скругление. Пример в 2 миллиметра. будет лучше или нет, давайте не будем добавлять. Так, но фактически основную часть построения мы выполнили. Теперь нам необходимо добавить элемент оболочка, то есть убрать всю внутреннюю часть и добавить необходимые скругления и добавить самое главное резьбу для накручивания крышки. Итак, теперь попробуем добавить элемент оболочка. Картинки я скрыл за ненадобностью. Они у нас по-прежнему в эскизах. Если необходимо, можно отобразить. Вот наш флакон. Он у нас пока не полый. То есть он монолитный, целиковый. Мы с ним еще пока ничего не делали. Добавляем элемент оболочка. Здесь выбираем грань, которую нам нужно сделать от которой нам нужно сделать толщину 0,5 миллиметров, и она здесь автоматически удалится. И здесь выбираем грани, которые нам необходимо сделать толщиной в 1 миллиметр. Вот, допустим, у нас будет нижние грани. Давайте посмотрим, как это работает. Так, у нас фактически моментально применилась оболочка. И да, здесь толщина 1 миллиметр. Давайте померим Да. А толщина стенок здесь 0,5 мм. Покажет он нам здесь? Нет, не покажет. Мнимая кромка, да, 0,5 мм. По рассеченной модели. Так, Теперь нам необходимо добавить вот эти внутренние грани, чтобы они были толщиной в 1 мм. Редактируем нашу оболочку. Здесь добавляем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 то есть еще 7 граней, они у нас будут толщиной в 1 мм. И посмотрим, как у нас получится. Ну да, вот у нас э, все получилось. Можно здесь добавить радиус скругления вот на эту кромку. Например, 0,5 мм. И ее же можно добавить внутрь. То есть здесь выбираем. И выбираем внешнюю. Пусть у нас будет по 0,5 мм. Так, смотрим на результат. Сверху у нас получилось. Теперь давайте посмотрим изнутри. Изнутри получилось, но не до конца. Отредактируем наш элемент и добавим сюда еще... Кромку на скругление. Вот так. То есть теперь изнутри и сверху у нас скругление радиусом 0,5 мм. Основная часть флакон у нас толщиной также в 0,5 мм. И у нас есть усиление толщиной в 1 мм. Это где навинчивается колпачок и донышко. Здесь тоже толщина в 1 мм. Теперь необходимо нарисовать э, резьбу. Она у нас шагом 2,8 мм и имеет вот такое вот сечение. Для этого мы будем использовать инструмент э, спираль. Да, у нас на основной части находится, то есть вот на этой. У нас будет вот здесь резьба. Вставка, кривая, спираль, плоская спираль. Здесь нам необходимо нарисовать эскиз. Здесь поставлю равенство. Входим из эскиза. И вот у нас уже нарисовался фантом спирали. Здесь мы меняем направление в другую сторону. Шаг 2,8 миллиметра, Обороты. Давайте два оборота. Шаг вращения по часовой против часовой. Нам бы неплохо было бы сместить. Здесь давайте два оборота и смещение нам необходимо добавить э, смещение потому что иначе у нас спираль идет прям упирается в эту грань для того чтобы это сделать в принципе можно перерисовать эту спираль но делать это не обязательно попробуем э, исправить при помощи справочной геометрии добавим плоскость смещение ну например на 2 миллиметра в другую сторону так, поднимем плоскость чуть выше, спираль, эскиз, редактировать плоскость эскиза, вместо грани 1 выберем плоскость 1. И вот у нас, скрою, чтобы у нас не улетел наш флакон, дополнительную э, геометрию плоскости тоже скрыли, и вот у нас получилась такая вот спираль с смещением. По вертикали можно редактировать, отредактировав плоскость. Ну, например, здесь поставим, не знаю, полтора миллиметра. у нас чуть поднялась. Так это выглядит. Сейчас мы нарисуем здесь сечение этой резьбы и размножим бабушкой по траектории. Так, сначала проверим, где начинается наша спираль. Желательно, чтобы она начиналась на какой-то базовой плоскости то есть чтобы она принадлежала плоскости там справа спереди если такого нет то лучше отредактировать начальный угол ну, давайте 0 градусов поставим вот теперь у нас точно начинается плоскость справа если мы вот так расчищем модель сделаем разрез то вот у нас эта наша спиралька начинается выберем плоскость справа здесь на Плоскость справа. Нарисуем новый эскиз. Линию от средней точки. Поставим взаимосвязь вертикальность. 18,2. Здесь нарисуем осевую линию от исходной. Точки и поставим здесь размер 18,2 здесь поставим расстояние на целых пять десятых рисуем здесь еще дугу 2,2 насколько я помню здесь радиус 1 1,1 ну вот у нас профиль готов и Спираль готова. Теперь элементы «Бабушка по траектории». Выбираем наш профиль, выбираем путь. И вот у нас резьба готова. Щелкаем «Ок». Здесь необходимо добавить либо скругление, попробуем добавить скругление, либо также можно добавить купол. Давайте попробуем с инструментом «Купол» поработать еще. Нет, здесь он не хочет работать, поэтому давайте добавим скругление радиусом 1 мм. Так, и точно такое же скругление на конец этого маршрута. Так, ну вот наш флакончик, наверное, не готов. То есть спираль есть, тонкостенный элемент с разной толщиной. Мы выполнили. Никаких здесь ни ошибок, ни предупреждений. Везде все хорошо. Ну, чуть-чуть подправили. Здесь радиус, да, с 11 до 8 миллиметров. Да, давайте придадим ему какой-то цвет. Будет, я не знаю, все будет красный. Вот так этот выглядит наш флакончик. Всем спасибо за просмотр, кто досмотрел до этого момента, понравилось видео, узнали что-то новое, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, всегда приятно читать и отвечать на вопросы, иногда сам узнаешь того, чего даже и не знал. Еще раз всем спасибо, до новых встреч.